Друзья, всем привет. Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы делаем кровельные работы. Хочу показать вам обзор мансардной крыши, на которой мы делаем утепление и на которую мы монтируем металлочерепицу. Модульную металлочерепицу Grand Line с покрытием велюро. Сейчас я конкретно нахожусь в мансардном, на мансардном этаже. Здесь мы делаем утепление. И делаем утепление изнутри, не снаружи. Несмотря на то, что мы делаем кровельную работы, все равно я рекомендую делать утепление изнутри. Тут уже смонтирована пароизоляционная пленка по нашим стандартам. Это пароизоляция Дельта Reflex. Все стыки у нас обязательно проклеиваются. Дальше идет уплотнительная лента для того, чтобы те саморезы, которые мы прокручиваем доски вот эти вот, да, чтобы они уплотнялись. Также в местах, где у нас скобы монтируются, тоже их обжимают вот этой лентой. У нас конструкция получается такой максимально герметичной. Тут у нас ребята уже Приклеили ее к низу. Видите, делаем петельку от усадки и вот видно белый клей. Это Delta Tix VDR. С этой стороны, вот если посмотреть, здесь у нас есть такие вот места, куда мы добавляем клей Delta Tix, для того, чтобы вот это место тоже было герметично. Ну, короче, такая вот максимально герметичная конструкция. Сухая и доска примерно шагом 300 миллиметров. Клей у нас Delta Tix находится вот здесь. Да, вот такой вот прозрачный. Прозрачная лента двухсторонняя. Очень качественно приклеивает пароизоляцию к разным поверхностям, особенно к дереву. Этот утеплитель у нас называется Дельта Тера, ой, Дельта Тера, Урса Тера, толщиной 200 миллиметров. Это утеплитель называется плита в рулоне, потому что... Грубо говоря, когда мы его раскатываем, у нас получается большая плита. 3 метра длиной, метр двадцать шириной, 20 сантиметров толщиной. В разрезанном, э, в развернутой упаковке, да, если упаковку развертываем, то он выглядит вот таким образом. Только эта плита подлиннее. Вот ширина у него вот такая вот получается. Сразу они, грубо говоря, 20 сантиметров вставляют в каркас нарезает нужного размера плиту, допустим, если у нас расстояние от, от стропил, там, не знаю, 60 сантиметров, они отрезают 61, и получается плита 61 на метр 20. Сразу толщиной 20 сантиметров они его вставляют. Он идеально стоит в каркасе, никаких ниток, ничего не нужно. Вот так это смотрится. Пленка у нас Delta Max, сейчас снаружи тоже вам ее покажу. С моей точки зрения, одна из самых крутых пленок в мире. Очень прочная. Высокая стабильность к ультрафиолету. то есть сейчас вот у нас пленка накрыта, светит солнышко в Москве, такая жаркая погода. И мы точно не, ну, не можем переживать по поводу того, что если она там неделю, допустим, даже подстоит под солнцем, что она будет разрушаться. То есть пленка очень идеальная для этих задач. Если посмотреть вот изнутри, у нас уже металлотерпица там закрыта, уже снаружи я вам не смогу показать. Но вот если изнутри смотреть, да, то видно вот такие вот бруски, направляющие для того, чтобы правильно формировать индову с точки зрения гидроизоляции. Вот изнутри это можно поконтролировать вот таким вот образом. Дальше здесь еще будет перехлест, потом брусок 50 на 50 нашиваться, еще дополнительно 5 сантиметров. Здесь вот у нас рулоны остались, и еще должна быть... А, вот еще есть упаковки. Это уже урсатера просто. Вот так вот она выглядит в развернутом состоянии. И соответственно потом она пойдет поперек. В этой комнате тоже уже все сделано. Видно, что там тут вот идет белый клей, Вот его видно. То есть это место тоже уже сделано герметично. Пар в конструкцию кровли уже попадать практически не будет. Вот так пленка, вот эта Дельтамакс, про которую я рассказывал, выглядит со стороны улицы. Тут у нас стружки от досок идут, но ребята их будут сдувать специальным пылесосом чтобы пленка была точно вся как бы, очищена от мусора, от такого. В качестве обрешетки мы используем обычную, обычную доску шириной 150 миллиметров, вот у нас, прибиваем ее на гвозди пневым пистолетом. Гидроизоляционная пленка поднимается сверху, то есть правильно все сделано здесь у нас. Под контррейкой, если посмотреть, вот видно сильная синяя, синяя уплотнительная лента, вот, она нужна для того, чтобы создать вот это место герметичным. Когда мы прикручиваем, вот у нас контррейка прикручивается на конструкционные саморезы, соответственно, вот в этом месте пленка дырявится, и сильная уплотнительная лента нужна для того, чтобы это место обжимать. Если вдруг какая-то будет протечка или осадки, чтобы вода вот в это место не попала и влага не попадала уже конкретно в кровлю. Металлочерепица у нас модульная, грандлайн с покрытием велюр. Очень прикольная металлочерепица. Если получится сейчас вот отсюда закарабкаться. Если посмотреть, вот так вот металлочерепица выглядит в смонтированном состоянии. Такая вот красивая, модульная металлочерепица. Если посмотреть. Если посмотреть с торца то мы видим, шаг обрешетки у нас должен идти 35 сантиметров, потому что вот расстояние от этого места до этого как раз 35 сантиметров, что мы наблюдаем. Гидроизоляционной пленка, если вы видите, она чуть-чуть загибается как бы наверх, на брусок, для того, чтобы вот это место у нас здесь, вот где вот эта у нас контррейка, тоже было достаточно герметично. Вот так это выглядит. Полукруглые коньки у нас идут здесь, Красивые, с такими ребрами жесткостями. вот, А это ветровая планка, которая пойдет вот как раз для того, чтобы закрыть потом вот это вот место с торцевой части. На первом этаже у нас лежат вентиляционные трубы вилпы. Все трубы у нас изолированные. Гофра идет на вентиляционную трубу. Вот, Если посмотреть на эту трубу, то она у нас идет с проводом. Вот такой вот провод у нас. Она у нас с моторчиком. Вот эта труба для того, чтобы у нас вентиляция была не естественная, а принудительная. Регулироваться она будет мощность моторчика вот таким вот диммером. Вот. Она крутится влево-вправо. Теперь у, на этом доме будет правильная вентиляция. То есть человек сможет ее... Контролировать. Это у нас вентиляционная труба кухонной вытяжки. Вот, все вот если посмотрите на увилпы, всегда устанавливать сверху такие вот уровни для того, чтобы на крыше монтажник мог спокойно посмотреть, как она правильно стоит или нет. Это канализационная труба, тоже утепленная. Труба у нас канализационная, идут 110, -е. а это 160 труба, она пойдет на Котельную, вот там обычно сечение говорят 160, но тут будет газгольда, тут особо газовщики свои права качать не будут, поэтому человек сам захотел сделать по нормальному, вот будет стоять 160 трубу. Здесь у нас проходные элементы, вот такие вот с гидрозатвором К2, тут у нас коробки всякие герметики там. Вот. И специальный проходной элемент для металлочерепицы, вот такой вот форма уна у нас она называется. Вот так вот они в коробке выглядят. Здесь вот у нас лист металлочерепицы обрезанный. Вот, лист модульной металлочерепицы состоит из двух как бы волн. То есть в общей сложности у него длина где-то примерно 0,7-70 см, ширина метр там с копейками, да? Вот. Сейчас мы вам покажем, как правильно резать металлочерепицу. Берем болгарку, обычно диск на 125 и начинаем резать. Вот так вот мы резаем металлочерепицу. Вот так вот она выглядит. Но на самом деле это была шутка. Не думайте, что мы такие... Рыждалбай. На самом деле, правильно резать. На самом деле, конечно же, нужно резать металлотерпицу специальным инструментом. Вот такой вот рез получается. Если мы режем болгаркой, то рез получается вот такой вот. Вот эта часть потом будет ржаветь. Поэтому, конечно, для резки нужно использовать профессиональный инструмент. В данном случае это электровычислительные ножницы Макита. Значит, как я уже говорил, лист у нас модульный металлочерепица. Состоит из двух волн. Закарабкался на другой участок. Здесь у нас тоже, видите, шаговая обрешетка. 150-я доска. Дельта-макс пленка. Все проклеивается. Устанавливается синий уплотнитель. Пленка заводится на стену, проклеивается клеем здесь, здесь вот по периметру, для того, чтобы создать дополнительную гидроизоляцию. Как я вам уже говорил, Дельта Макс очень качественная пленка, и мы можем оставлять ее под солнышком. С этой пленкой точно не пройдет никаких косяков, то есть ультрафиолет ее не разрушит. Эту пленку можно оставлять как временную кровлю в течение трех месяцев. Вот что у нас проклеивается пленка здесь вот с торца заводится конрейка брусок 50 на 50. Если посмотреть с этой части у нас идет алюминиевая вентиляционная сетка есть капельник конденсата, водосточная систему Дёки люкс который крепится на таком двойном кронштейне. В первой часть заводится на кровлю, на обрешетку и к ней уже прикручиваются на короткие крюки так чтобы мы могли потом эту высоту регулировать как нам, как нам удобно. Смонтирована металлочерепица. Вот у нас идет лист, две волны. Вот так вот это смотрится. Тут снег держатели И вот так вот у нас смотрится кровля в смонтированном состоянии. Там вот правда еще конек они, ребята, чуть-чуть не доделали. Вот видно там наверху элемент конька. Вот так вот у нас, короче, смотрится. Смонтированная металлочерепица. Здесь вот ветровые планки. Вот. Тут еще надо будет какие работы доделать. А так, в принципе, вот так вот это смотрится. Вот так вот небольшой обзор у нас получился. Если есть какие-то вопросы, пишите. А так всем здоровья, всем удачи. Пока.